712 фото представляет обзор вспышки Pixel X650 это первая модель фирмы Pixel в комплектации вспышка коробка инструкция к сожалению только на китайском видимо у нас попала чисто китайская версия и сменный диффузор меняется на этот давайте рассмотрим вспышку поближе что мы видим дисплей кнопки там само собой тут подсветка автофокуса тут совершенное новшество это постоянный светодиодный свет мощностью 2 Вт. так потому что есть отсек для четырех пальчиков батареек USB-порт для обновления прошивочки застежка на башмак сделана как у современных кенновских вспышек с резиночкой башмак металлический в принципе пластик крайне качественный не хуже кенновских никоновских и прочих фирм также мы видим тут еще другие разъемы это Разъем внешнего батарейного блока. Судя по всему, как у Canon 580 или у Gnome 565. PC-порт. Ну, то есть через этот порт можно поджигать вспышку через маленький PC-проводок. Но она будет работать только в ручном режиме. Ну, то есть без TTL. Тут такая резьба. Ну, видимо, чтобы прикрутить куда-то вспышку нестандартным ну, стандартным образом. Далее, что мы еще можем обнаружить? Поворот головы. Никуда нажимать не надо. В принципе, все довольно-таки удобно вращается. Хотя поначалу немножко непривычно. Поворот головы. Так. И обратно. Угу. И по горизонтали это у нас 360 градусов. Просто великолепно. Это, на самом деле, неоспоримое преимущество при съемке с отражением. То есть, например, если вы снимаете вертикально кадр, то вспышка у вас будет вот так вот. И при данной съемке некоторые вспышки имеют меньший угол поворота и они стоят именно вот так как сейчас и за счет этого пол кадра засвеченного вспышка а пол в темноте как правило так снимают неопытные фотографы а правильно снимать это вот так вот вверх и чуть назад при вертикальной съемке или горизонтально это Вверх и чуть назад и свет будет бить от потолка либо от какого-то другого источника. Далее что мы видим еще? Большая голова, диффузор и рассеиватель. Работает, все вынимается. И давайте рассмотрим меню камеры включаем зеленая подсветочка и вспышка издает звук какой-то странный как будто идет заряд внутреннего аккумулятора причем этот звук слышен постоянный он не прерывается отнимем защитную пленочку и посмотрим что же тут есть мы видим кнопку LED то есть функции кнопок функции кнопок подписаны вот эти кнопок на дисплее первая кнопка LED это означает постоянный свет и видим свет от двух наших диодиков мощностью 2 ватта интересная функция далее кнопка плюс-минус в режиме TTL мы можем регулировать компенсацию экспозиции то есть если замер немножко неверный мы можем это корректировать ну и соответственно от внешних условий отражение это тоже зависит компенсация идет от минус 3 до плюс 3 если мы нажмем еще раз кнопочку плюс-минус то уже это идет брекетинг есть три кадра с экспозиции в данном случае будут будет 0, 1.7 и минус 1.7 убираем эти настройки брейк рейтинг тоже до 3. далее кнопочка зум зум тут есть и автоматический и ручной ручной от 20 до 200 неплохо как видите каждое мое действие сопровождается рукавым сигналом в принципе его можно отключить дальше кнопочка sync это означает мы сейчас включили режим по синхронизация по второй шторке то есть вспышка срабатывает два раза за время кадра включили выключили и последняя кнопка в первом ряду это функт то есть соответственно мы активируем вот это меню в нем мы можем убрать звуковой сигнал теперь больше вспышка не отзывается на наши действия и опять отзывается далее идет лампочка у нее есть режим бесконечность выключена 5 10 это режима подсветки дисплея 10 это 10 секунд потухание через 10 секунд 5 соответственно нету либо включена постоянно давайте включим ее постоянно Чтобы она? все время горела аев он это, если не ошибаюсь, подсветка автофокуса. Далее 5, кнопка выключения и 5, 10, 30, 1 час, 2 часа. Это функция перевода камеры в ждучий режим. Мы все-таки дождались этого. Вспышка примерно через 5-7 минут ушла в режим Sleep. Разбудить ее очень просто. нет, не просто. Ну, видимо реакция от камеры разбудится либо кнопкой теста. Что мы видим еще на главном дисплее? Уровень заряда аккумуляторов, также тут есть кнопка переключения режимов, Она находится прямо над тестовой лампочкой. TTL. Далее идет режим M, сейчас мощность 1.128, и при нажатии кнопки плюс-минус мы можем это отрегулировать. 1.128 плюс, 0.3 плюс 0.7, как видите мощность регулируется очень плавно, и так до одного кнопки. Пушка довольно-таки будет перезарядилась. Еще раз. Раз. Два. Три. Производитель заявляет перезарядку за 3-4 секунды. В принципе, так и происходит. Перезарядку при использовании хороших аккумуляторов. У нас стоит санионный луп. Белый. Далее. что мы еще тут можем? отрегулировать зум, мы это уже делали синк, вторая шторка включить LED к сожалению, способы как отрегулировать яркость светильника я не нашел наверное, это пока не предусмотрено следующий режим, мульти мульти это режим трубоскопа то есть когда вспышка срабатывает очень много раз то есть с настроечками, подскажу, одна 128 мощность, но ну, это понятно. Далее идет. Так, зум сможем отрегулировать. Нажимаем кнопку мульт И, соответственно, 14 times. Количество повторов. Вот. 2 Гц это частота. Срабатывания вспышку. вспышки. То есть сейчас вспышка должна сделать 7 повторов. С частотой 5 Гц и мощностью 1.128, то есть с самой маленькой мощностью. Нажимаем. Это произошло, но, наверное, не сильно заметно. Давайте что-нибудь попроще придумаем. Это частота 2 Гц и 3 повторяем. 4.4. Как-то регулятор не очень хорошо у меня слушается. 4 повторения, частота 2 Гц. В принципе, так и произошло. Кнопка включения. Ну, в принципе, удобная. Также есть функция Lock. То есть, означает, что кнопки все зафиксированы и настройки не будут случайно сбиты. И очень важный момент при использовании вспышки это подсветка автофокуса. Пока никому не удавалось создать, Кроме Gnome и Canon, адекватную подсветку. Я имею в виду такие фирмы, как o Майки. По крайней мере, новую модель я не тестил. Но в старых она просто ужасная. И просто невозможно было фокусироваться в темное время суток. В помещении особенно. А вот подсветочка Pixel. Она как-будто не лазерная, но как видите фотоаппарат очень быстро фокусируется и практически без проблем учитывая то, что эта камера не совсем свежая а 50d с полтинником 1.8 не самый лучший вариант для тестов в смысле не самый лучший вариант. А для тестов, наверное, самое то. Теперь возьмем смышку N1 568 первую версию. В принципе, иногда подтупливается. Но в целом, мне кажется, это то же самое. Обратите внимание, что у нас полная темнота. В принципе, пыха справляется хорошо. Пиксель. 50. Ну, как видите, в принципе, на уровне, то есть то же самое, что и у -No. В принципе, я до этого... Попробовал ее в более других темных помещениях, и мне этот результат очень удивил и порадовал. Про комплектацию также забыл сказать, что тут нет чехла защитного. Что очень интересно. Видимо, придется докупать. Но стоит он в принципе недорого. И нету подставочки на на пол на землю не знаю как как сказать то есть чтобы поставить просто обычно И продемонстрирую замену вернее установку солнышко для светодиодного постоянного света удобно легко просто только где ее носить конечно вот это вопрос по размерам вспышка ну, такая же как все может быть чуть побольше это 568 первая да чуть побольше зато ведущее число ее тоже побольше так давайте подведем итоги начнем с минусов мне не понравилась не совсем богатая комплектация странный звук Постоянно заряжающегося аккумулятора, хотя он не мешает процессу и никак не отражается на зарядах и перезарядах. И иногда мне показалось, что кнопки не реагируют на мои нажатия и нет режима высокоскоростной синхронизации. Из плюсов это эксклюзивная функция обновления прошивки, светодиодный свет мощностью 2 Вт со сменными диффузорами. Высочайшее ведущее число 60. И производитель заявляет работу при высоких температурах. А также дополнительные плюсы, в принципе, которые есть. Но у мало каких вспышек это вращение головы на 360 градусов. И я думаю, низкая цена, такая вспышка стоить будет примерно в два раза дешевле, чем 568. В ближайшее время вы сможете найти на нашем сайте текстовый обзор, вернее сравнение вспышек Pixel, YoungGnow и Canon. В принципе этот обзор уже есть у нас на сайте, сравнение YoungGnow и Canon, то есть в ближайшее время мы добавим эту вспышку. Там будут полностью расписаны ее характеристики на сайте 812 фото в разделе обзоры. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812фото. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока.